Так доброго времени вам, товарищи, друзья, соратники, подписчики, уважаемые. Сегодня поговорим о очень актуальной теме, которая касается каждого из нас: как перестать сожалеть о прошлых решениях. Актуально для всех. Дам рабочую методику, рабочую методику, которая помогает мне. Как перестать все-таки начинать вот вот, заниматься самоедством? Поехали! Всем привет! Рад видеть вас, мои уважаемые подписчики на моем канале. Здесь мы говорим о психологии, жизни, обществе, философии, в общем, о всем-всем, что актуально для каждого из нас из вас. Меня зовут Антон Шульгин, я дипломированный психолог, помогаю людям решать их вопросы. Если у тебя такие есть, приходи ко мне на консультацию, буду рад тебе помочь, передать свои знания и разобраться в твоей ситуации. Итак, сегодня очень интересная тема, я прям весь предвкушение предвкушении рассказа, рассказать ее вам. В общем, как перестать э, хулить себя а, значит бичевать себя, относиться к себе плохо, заниматься самодетством из-за своих непринятых решений. Смотрите, каждый из нас каждую минуту своей жизни принимает те или иные решения. Даже вот мне сейчас, просто вот здесь вот сесть, сесть на стуле, я принимаю решение. Надо сидеть, или пойти в туалет, или по чайку, или то, или, или поехать домой, или... или вот постоянно каждую минуту! Соответственно, бывает часто такое, часто бывает, когда мы принимаем очень важное решение. Жениться, пойти работать, учиться, создать семью. То есть важное решение, поворотные, которые сильно окажут влияние, на нашу жизнь. И, к сожалению, к сожалению, Мои дорогие, бывает такое, что мы принимаем неправильное решение. Это, конечно же, я смогу могу, вам сейчас стать на вашу сторону и вы не можете сказать, Антон, слушай, ну а как понять, вот правильное, оно или неправильное? Не совсем понятно. Да, действительно, я сейчас вам расскажу, о каких неправильных решениях я имею в виду. Конечно, чтобы понять, правильное оно или неправильное, можно понять под воздействием времени. И чем больше времени проходит, тем больше ты начинаешь понимать, а все-таки оно было правильно или нет. Потому что прямо здесь и сейчас, если тебя сейчас здесь и сейчас оштрафовал гаишник, ты думаешь, как же это несправедливо и плохо. Но через какое-то время ты мог, поня мог, мог, мог понять, что Проезжая по этой дороге, там обвалился мост и ты бы мог бы разбиться То есть через какое-то время ты понимаешь, а может все-таки было бы хорошо Сейчас затронем эти, эту категорию решений чуть попозже А сейчас я расскажу о тех решениях, которые, ну, наверное, каждый из вас сочтет э, ну, просто фатальными Ну, например, из разряда вот больная не присягнуть ребенка затормозить, минимальная авария какая-то, да? поскольку ребенок сидит между, между двумя сиденьями сзади, да, посерединке, вылетает через лобовое стекло и погибает. Соответственно, вот такая вот какая-то трагическая смерть, да, ну вот здесь вот, наверное, действительно это сто процентов, что это, ну, это, ну, это практически абсолютное зло. И вот как вот пытаться вообще, в принципе, перестать сожалеть о решениях, о наших решениях, которые были приняты неправильно. О таких вот решениях, да, о трагических Сейчас расскажу, как, как вообще, собственно говоря, работать Как вообще жить дальше Как жить дальше, если мы принимаем решения поступил не в тот институт Получил не ту специальность Не то сделал Есть вот наши вот олигархи, да, некоторых Если посмотрят, что люди Настолько теряют Ощущение реальности, объективности Да, когда им говорят, что, слушай, тебя сейчас посадят Срочно садись, уматывайся с той стороны Но человек настолько он как говорится, вот уже одного там за бороду взял, что он так думает, что он остается в России, в Москве, тут его хватают, кидают там в тюрьму, дают ему 15 лет, и вот каково будет ему сидеть там и думать, блин, как же так же я не уехал в течение этих 15 лет, будут тут сидеть теперь локти кусать. И что касается меня, у меня тоже есть мои есть одна категория решений, которые я всегда принимаю неправильно. Это вот я, например, всегда стою не в ту очередь. Вот, вот прям вот замечено. Как только иду в магазин за продуктами, обязательно встану не в ту очередь самую долгую, да. Выберу что-то не очень хорошее. И вот часто, часто, часто вот. Принимаешь такие решения, когда ты понимаешь, что э, спустя какое-то время, что блин, неправильно оно было, но ну, не, не, не тот результат я рассчитывал получить. И это как бы тебя деморализует. Скажу правильно, деморализует. В этом уроке я хотел бы больше рассказать не о самих этих решениях, как-нибудь я запишу видео, где я расскажу о самих решениях, какие они бывают. А тут я больше расскажу о причинах, почему они возникают, то есть почему у нас вот возникают вот эти неправильные решения, почему мы склонны к неправильным решениям. И расскажу терапию, что, собственно говоря, делать опять же это лично мой опыт лично мое знание лично мое видение и я это практикую мне это помогает а собственно говоря если мне это помогает то существует огромная доля вероятности того что это поможет и вам Итак, давайте начнем с причин почему это возникает три причины всего лишь три понятное дело вы мне сейчас можете накидать в комментариях их намного больше но опять же я их увидел у себя у себя. Я их вижу у других. И сегодня в этом видео я хочу разобрать три эти причины. Первая причина ⁇ это классика. Это прям классика. Когда родители неадекватно реагируют на поведение детей. То есть ребенок упал, и тут начинается... <свы> у мамы полный ужас на лице. Ребенок смотрит, думает, боже мой, что случилось, тоже начинает плакать. И у него закрепляется поведение, что... Он может совершить что-то, какую-то ошибку, какое-то действие, которое приведет к ошибке, что вызовет такую реакцию, что лучше этих ошибок не делать, лучше не действовать. И чем чаще, чем больше, чем более ярче родитель начинает реагировать на какой-то проступок ребенка, тем больше, тем глубже, чем более разрушительные последствия для него, для ребенка, такого поведения родители начинают быть, тем больше они разрушают его психику. И, собственно говоря, чем вы, уважаемые родители, дорогие мои, пожалуйста, всегда вот я всем говорю: если ребенок где-то накосячил, что-то такое сделал там, разбил чашку, маркером по обоим нарисовал, что-то там такое натворил, надо наказывать. Наказывать обязательно надо. Но надо наказывать со спокойствием, не придавать этому огромного значения. Потому что часто я даже на улицах вижу, как там вот у ребенка выпало совочек да, или выпала соска. И тут мама, она из этого события делает что-то экстраординарное. Она начинает кричать, она начинает на нее ругаться. Как же так? Соску выронил. Вот хочется подойти к такой маме, дернуть ее за руку. Говорит, ты, ты что, ты не понимаешь? Он потом будет в этой в жизни, в взрослом возрасте, он будет бояться шага ступить. Потому что шага ступить он будет бояться, пусть у него закрепится этот паттерн Что если я что-то делаю и эти действия могут вызвать такую реакцию Лучше я не буду делать вообще ничего Поэтому первая рекомендация Что бы ни произошло, что бы ни сделал ваш ребенок А ваш ребенок по определению не может сделать ничего страшного Он не может нажать на красную кнопку, там запустить ядерные ракеты Он не может никого там из оружия убить Он вот, ну вот давай так, вот, ну по факту Ну что он может такого прям самого страшного сделать что ты можешь разрешить себе такую реакцию на него, которая потом его психику так будет разрушать. Собственно говоря, первая, первая рекомендация очень важная: просто вот выдохнуть. Вот что бы ни произошло, что бы ни сделал ребенок, просто относиться спокойно. Хорошо, разбил чашку, там что угодно сделал, не важно. Окей, я тебя немножечко накажу здесь, но ничего страшного не произошло. И тогда у него не будет страха действовать, потому что страх действовать, он как раз-таки порождается из-за того, что тебя родитель в детстве наругал и придавал слишком большое значение твоим косякам. И, собственно говоря, ты уже начинаешь просто бояться, свои, бояться своих решений, все время же начинаешь опасаться, а вдруг не так, а вдруг не так. И ты просто вообще перестаешь действовать во взрослом возрасте. Вторая причина. Вторая причина, почему мы часто сожалеем о своих ошибках, почему мы расстраиваемся очень сильно да что может еще быть причиной тоже вижу вижу это в себе вижу это в других говорю есть такая вещь как комплекс выученной беспомощности в двух словах расскажу можете загуглить посмотреть очень интересная штука знаете делали эксперименты меня эксперт эксперимент просто поразил значит в бассейн в бассейн клали щуку хищную рыбу и клали мальков обычных мальков Щука моментально их находила, кушала, все, сыта, здорово, прекрасно. А потом что сделали? Взяли мальков и поставь, положили э, их в стеклянную колбу. И в эту колбу налили воду. И таким образом сделали, что колба, она практически не, не видна щуке. Ну, практически. То есть, представляешь, полностью стеклянная, из тонкого стекла колбочка, в ней вода, там малек. И вот этих мальков, несколько мальков, клали в бассейн. И э, колба была такого размера, что щука не могла их поглотить, этих мальков. Что делала щука? Она пробовала раз, пробовала два, пробовала три. И в какой-то момент времени она понимала, что что-то происходит необъяснимое, что она не может их съесть, этих мальков. И она просто переставала их есть, она просто переставала их есть, и она в итоге умирала с голоду. То есть комплекс выученной беспомощности – это то, когда мы сделали раз, сделали два, сделали три, и у нас не получилось, то в нашем сознании закрепляется идея, что «а зачем вообще действовать? Что бы я ни сделал, у меня не получается». Судьба такая, вот звезды так встали, или характер, или способность, или кто-то другой виноват, но неважно, в общем, я, у меня не получается. И, соответственно, вот этот комплекс выученной беспомощности, он мешает нам действовать, мы боимся принимать решения, и... За те решения, которые мы принимаем И они оказываются особенно Оказываются неудачные Мы сразу же начинаем расстраиваться Из-за этого комплекса выученной беспомощности Мы даже можем расстраиваться заранее Когда нам предстоит выбрать какое-то решение То есть нам только предстоит что-то сделать Но у нас уже плохое настроение Вот У меня такое бывает У меня уже плохое настроение Потому что я знаю, что у меня в прошлом это часто не получалось И я фактически начинаю даже сожалеть О том решении, которое я еще не принял Знаю, что в будущем оно будет не, не, неправильным. Вот какая у нас интересная психика устроена, да, что вот век живи, век учись, просто вот э, делай сам анализ, анализ других людей и удивляйся, насколько же сложно устроена наша психика. То есть это я бы назвал второй причиной, почему у нас э, вызывает большое сожаление неправильные наше решения. Теперь переходим к третьей причине. По поводу третьего тут надо понять такой момент, это, скорее, уже идет между причиной и терапией, вот между этими это находится момент. А зачем ты себя ругаешь? Зачем ты себя пытаешься как-то принизить и ввести в чувство вот этой вот неуверенности, сожаления о чем-то? Обычно, если посмотреть, что люди, они э, боятся либо судьбу, либо других людей, либо какие-то события, и они себе в своей голове, вот часто встречал такой момент, парадоксальный человек. Вот при общении со мной говорит, Антон, ты знаешь, вот если я буду считать, что я неудачник, у меня вот э, плохо получается, я принимаю решение, оно точно будет все очень плохо, если я буду в таком ситуации просто быть, просто вот, находиться в таком умонастроении, настроении, то со мной ничего не случится. Я вроде как бы заранее себя ругаю, и поэтому как бы, ну вроде уже и не должно ничего плохого произойти. Блин, я когда честно могу вам признаться, я когда первый раз в своей жизни это услышал, я был вообще поражен, просто поражен, что такое, оказывается, может быть, и более того, а даже за собой иногда, хотя не склонен к таким вещам, но иногда за собой действительно замечаешь как бы нотки вот этого, что человек говорит, я вот лучше себя как-то вот принижу, как-то вот себя поругаю, постучу, скажу, нет-нет-нет, у меня все плохо, я вот, вот не буду говорить, что что-то хорошо, лишь бы, лишь бы что-то ничего не вспугнуть, лишь бы вот я вот сейчас здесь себя поругаю, а собственно говоря, ну раз я поруганный, значит, раз я уже себе ущерб причинил, значит, негативные события ко мне и не придут. Вот такой вот прикол иногда наша психика способна выдавать а с точки зрения как бы вот именно а, разумности с точки зрения как бы вот а, рациональных процессов это вообще как бы нонсенс, да? Зачем ты себя сейчас здесь ругаешь для того, чтобы не с тобой ничего не произошло потом? Блин, ну вообще интересная штука, мне кажется, прям классный предмет для исследования, прям глубоко погрузиться вот в это состояние, искать. а вот чем оно вызвано? Посмотреть, вот, что говорят религиозные источники, да, на этот счет. Что говорит эзотерика нам? Что говорит классическая а, психологическая наука? Почему так происходит? Просто посмотреть вот разные точки зрения. Разные. Почему-то вот я тоже люблю и религиозную обязательно, литературы читать, и какую-то эзотерическую, и научно-классическую литературу. Потому что это разные точки зрения, разные подходы на один и тот же вопрос. И они тебе позволяют понять а, одну и ту же вещь, увидеть с разных сторон. Это знаешь, это как вот стоит слон, огромный-огромный. И ты можешь хобот его потрогать, посмотреть да, там ногу, хвостик его И чем больше с разных сторон ты посмотришь, тем лучше у тебя картина этого слона и появится А теперь переходим к самому главному Самое-самое главное, что, собственно говоря, с этим делать-то? Куда вообще бежать? Куда, куда нести свою проблему? Сейчас расскажу, что делаю с этим я Итак, всего существует, опять же, три всего-навсего три Вот прям святая троица везде Три способы решения проблемы Этой проблемы, как решаю я И как я рекомендую решать ее вам Мои дорогие подписчики Смотрите Первый способ нужно Это сугубо психологический способ Сугубо психология, сугубо терапия Давайте так, на контрасте На контрасте, чтобы сейчас был контраст И на этом контрасте можно понять Как действовать и в других ситуациях Банальная ситуация Молодой человек, горячий кровь Хочет показать себя вот какой-то он мачо-мен а, значит, на какой-то тусовке Садится на мотоцикл Садит, естественно, девушку красивую Молодую, в короткой юбке, на каблуках Без шлема, без всего себе На заднее сиденье На дыбы, там по 220 И, естественно, в аварию Попадает в аварию Поскольку сам держался за мотоцикл, сам шлем, экипировка, у самого три царапины, девушка на насмерть сразу. Таких случаев ну просто ну, масса. Даже я не буду разбирать свои какие-то, которые у меня были наверное, на клиенты, еще что-то, просто масса. И поскольку у человека есть все-таки какая-то совесть, да, э, ну я надеюсь, да, что у нас у всех есть <свесь> совесть достаточно на высоком уровне. И тут получается, а как вот ему жить дальше? Он захотел выпендриться, он захотел... Э, проявить свое вот это вот какую-то браваду и по факту убил человека просто убил человека и возник просто вопрос, а как жить дальше? вот представляешь, ты вот, только я, я, я пытался встать на его место да, вот. ты просыпаешься, ты понимаешь, что по глупости это просто глупость, стопроцентная ну, глупость ты по своей глупости просто лишил жизни человека молодого человека, который еще дальше там вот, выходить замуж рожать детей, внуков ты убил не потому, что ты защищал свою жизнь, не потому, что была родина в опасности. Просто по глупости. Ну, как вот дальше жить, да? Вот как вот ты каждый же день ты будешь об этом думать? Я никогда не поверю, что говорят, а, я извинился, раскаялся и все. Да ты, мне кажется, каждый день в своей жизни об этом будешь думать. И возникает вопрос, а как жить дальше, как вот, ну вот там с ума не сходить, как вот, какая должна быть терапия? И первый этап очень, я сейчас вам вкратце расскажу, когда вот люди приходят, да, мы с ними это это, это это проделываем. Это значит, идея такая, что нужно за несколько сеансов это достаточно сложная работа, она не сложная на самом деле, она долгая. Нужно просто с человеком, и вот вам даю рекомендацию, как делать приняли такое решение фатальное пришли вот эти очень ужасные события значит нужно сделать следующее нужно много-много-много раз столько пока не отпустят пытаться прожить тот день и прожить его все время в разных сценариях то есть вот ты когда сажаешь вот, девчонку на мотоцикл да а ты проживи этот сценарий что ты например ее сажаешь на мотоцикл и тебе друг дает для нее одежду шлем и вы едете попадаете в аварию и у вас просто по две царапины. Это и прям вот проживи максимум, максимум прям вот сядь спокойно, чтобы тебя никто не трогал, чтобы вот, по, по, нужно обязательно там покушать, пописать, покакать, на, ответить на все телефоны, все выключить, спокойно сесть и просто прожить вот эту ситуацию, смоделировать в своем уме. А вот я ее сажу, мы попадаем в аварию, а она бьется головой в шлеме, и у нее просто, знаете, вот легкое сотрясение. Первый сценарий, второй сценарий. А мы не попадаем в аварию, мы едем на мотоцикле, и вот объезжаю эту люк открытый, и, и мы едем дальше. И потом мы идем пьем кофе и тому подобное. Третий сценарий, а я вообще ее не сажу на мотоцикл, я не сажаю ее на мотоцикл, ее нету, я один еду, и все хорошо. Четвертый сценарий, я вообще в этот день без мотоцикла, мы просто вот общаемся с друзьями. Пятый сценарий, я в этот день звоню маме, маме и еду к ней на дачу. Все, то есть как можно больше проживать сценариев. Прям придумывать их в своем голове и как можно более ярче попытаться все чувства включить. Прям вот я сажу, я вот одеваю шлем, а какой он тяжелый, а как он пахнет, а какого он цвета. И прям попытаться визуализировать себя и сделать таких много-много-много раз, опять же, столько, пока не станет легче. И то есть получается на, на то событие, которое у тебя отпечаталось в прошлом, на, тот реальный, э, траги, на те реальные трагические воспоминания, ты поверху накладываешь один слой других вымышленных, потом еще один вымышленных. Потом еще один, вымышленных, еще один, еще один, еще один. И у тебя получается такая огромная стопка. И в твоей памяти получается, что там есть множество вариантов. И один из них, он негативный, но все другие, они нормальные. И боль, вот эта психическая боль, она снижается. А нужно как раз-таки, я сейчас не говорю про сугубо там вот уголовную, да, там административную сторону ответственности. Я сейчас это не беру. Я сейчас беру только, а как тебе жить дальше со, со своей психикой, да, вот с этим? Ее становится меньше, она просто притупляется, и оно теряется среди этих двух вариантов. Не двух, а нескольких вариантов. Второй вариант. Как перестать сожалеть о прошлом. Тоже методика очень хорошая. Объясняю. Второй вариант заключается в следующем. Нужно понять одну простую вещь. Я сейчас ее скажу, она может показаться очень парадоксальной, очень такой необычной, но тем не менее, это, ну, на самом деле это действительно так. Смотрите. Ситуация заключается в следующем, что нужно себе внушить, что ты всегда принимаешь правильные решения. Всегда. Естественно, естественно. Кроме вот этих вот прям ну, совсем жести. Там кто-то умер, ты кого-то укокошил. Вот, вот такие не берем. Вот не берем такие. Не поступил ни в тот институт, вышел замуж не того человека, не из-за того человека, устроился не на ту работу, неудачно продал, неудачно купил, накрылась поездка. Вот, вот такого рода решения. Да? надо понять просто прямо вот внушить себе что я всегда принимаю правильные решения всегда каждое мое решение всегда правильно на сто процентов вы мне сейчас скажете антон блин нифига себе ты такой красавчик такие вещи говоришь ну-ка ну-ка объясни как бы а почему а я могу объясни почему почему есть одно объяснение одно объяснение которое как раз таки на мой взгляд разумно и логически объясняет а зачем так нам думать а зачем нам на нам так думать. Смотрите, а проблем, проблема-то как раз-таки заключается в том, что вот если мы сейчас возьмем вот меня, себя, Антона, да, отмотаем на какое-то время, и я, например, поступаю в какой-то институт, и сейчас я думаю, блин, вот зря я туда поступал, вот ну, не нужно было туда поступать. Но если мы отматываем ситуацию и смотрим так, Антон, в той ситуации, а какие у него были возможности? А у нее была возможность поступить только в этот институт. А, а каких других он институтов знал? А он не знал о каких других институтах. А вот э, куда его приняли, куда он подал документы, куда его приняли, а его приняли в этот только институт. А куда хотели, чтобы родители он поступил, а только в этот институт. А куда, а куда, а куда, а, а, а что? И вот эти вот все вопросы ты понимаешь, что в той точке, в той точке времени и в пространстве, исходя из того знания, исходя из того опыта, исходя из тех возможностей, которые у тебя были, исходя из той информации, о чем ты вообще знал поступил правильно, просто прими это. Вот я принял это решение. Встать не в ту очередь, жениться не на той женщине, поступить в этот институт, пойти на ту работу. Я поступил так, потому что в тот момент для меня это было самое оптимальное решение. Это уже сейчас, по факту, я знаю, что блин, институт был не тот, женщина не та, работа не то, отдых не тот, это не то. Это потому что сейчас уже прошло время. И ты увидел, у тебя появились знания, у тебя появился опыт, ты развил какие-то качества, какие то какие у тебя появились возможности, и ты понял, что, блин, нужно было бы по-другому поступать. Но именно в тот момент у тебя не было этого всего, и ты не мог знать, как оно будет в будущем, поэтому ты поступил правильно. И вот это объяснение, оно как раз-таки мне обосновывает, почему нужно думать, что ты всегда поступаешь правильно. Третье объяснение тоже философское. А Я его часто вспоминаю, это есть такая ведическая история Древней Индией, из Древней Индии, из Священных Писаний. Приводится такая очень интересная история э, про рыбака, сына, царя и войну. Значит, э, дело было так. У христианина родился сын. Сын стал подростком, юношей 18-летним. Как-то раз э, этот э, рыбак просыпается, и идет рыбачить, но видит, что у него кто-то проходил лодку Ударил лодку, и лодка продырявилась И нельзя было значит, заниматься рыбной ловлей Соседи к нему пришли, сказали, какое горе, какое горе, потому что ты не можешь рыбачить И рыбак сказал, я не знаю, горе это или счастье, я не, я не знаю, поживем, увидим Через какое-то время началась война, и пришли солдаты Которые, которые восполняли указ царя, а указ царя был такой, что у каждого, у кого есть лодка, изымается лодка для военных действий. Пришли солдаты, посмотрели, что лодка дырявая, и не взяли его лодку. И тогда, значит, значит люди сказали, как хорошо, как, как, как тебе повезло. На самом деле у тебя лодка, как бы, свидетельствует, что ты не, взял, не взяли, ты можешь ее зачинить и начать рыбачить. Как хорошо, вот у тебя там сына осталось, и там сына не взяли. Он сказал, я не знаю, хорошо это или плохо. Через какое-то время, очень короткое, там, пускай на следующий день, случается несчастье, и лошадь бьет сына по ноге и ломает ему ногу. Соответственно, его а, односельчане пришли к нему и сказали, «Какое горе! Лошадь ударила по ноге твоего сына, сломала ногу. Какое у тебя горе несчастье?» Крестьянин сказал, «А я не знаю, горе это или несчастье. Поживем и увидим. Непонятно, какое, как, как, как относиться к этому событию». И через какое-то время к нему домой приходят стражники для того, чтобы взять сына, служить значит, в армию, потому что начались военные действия. Но поскольку был приказ о том, что брать на службу только здоровых людей, они увидели, что у молодого человека сломана нога, и они его не взяли. И тогда односельчане опять сказали, какое счастье у тебя, тебе у вот, твоего сына не взяли в армию? И христианин сказал, я не знаю. И там бы долгая-долгая дол дол история. Очень интересная, я давно читал, может быть, не все, суть, как бы, не все детали помню, но суть я вам передал. В общем, идея заключается в том, что на самом деле действительно мы не знаем, а вот то, что решение, которое мы приняли, и вот эти вот последствия, они сейчас хорошие или плохие? потому что сейчас может быть плохие, пройдет год, мы поймем, что да, не, на самом деле Таган, может быть, не нужно было так поступить, это хорошо, что я поступил, потом пройдет пять лет, будем думать, блин, зачем же так поступил и, и то есть по факту на самом деле, опять же, если мы не берем в расчет самую такую жесть, вот такую не берем, то на самом деле, они а не понятно то, что я, я, я, я, не знаю, не взяли, не, не, не взяли в институт, там попал, попал в армию После армии устроился туда-сюда, потом какую-то фирму, потом там бизнесменом, потом там депутатом, потом в тюрьму, как обычно, да, потом еще и вот в каждый момент времени вот непонятно, вот это то, что было, это хорошо или плохо? Мне кажется, вот лично мне кажется, наверное, только наверное уже лежа на смертном одре, можно вот уже понимая, что сейчас уже придет неминуемая твоя смерть, вот тогда сказать, да, вот это было хорошо, это нехорошо, это классно, это не классно. Наверное, вот только тогда можно объективно, с какой-то долей, большой долей объективности сказать, действительно было это хорошо, в смысле благоприятно или неблагоприятно. Потому что пока жизнь не закончена, каждое наше прошлое вл... решение, оно влияет на наше настоящее. И тут еще непонятно, хорошо или плохо. Ну, вот, собственно говоря, что я вам хотел сказать, как... Как перестать сожалеть о принятых решениях, пожалуйста, я прошу тебя, подпишись на канал, поставь колокольчик, меня это очень вдохновляет, пожалуйста, напиши комментарий, как именно ты справляешься с теми решениями, которые ты приняла, которые оказались для тебя неблагоприятные, что ты предпринимаешь и как ты с этим борешься. Мне самому это интересно узнать. В общем, до новых встреч!